Здравствуйте! В эфире Новости Прорыв. С вами Яна Яковлева. Сегодня в выпуске. Благоустройство дворов в Казани продолжается. Какой новый принцип организации применяет при их строительстве? Какие инновации в сфере транспортных услуг ждать казанцам? Новые мультимедийные возможности на выставке, посвященные знаменитому художнику. Реставрация культурных центров в Казани. В 2022 году по программе «Наш двор» в Татарстане будет благоустроено более тысячи дворовых территорий. В этом году в составлении списка дворов впервые участвовали жители республики. В вопросе, который прошел весной прошлого года, проголосовали 92 тысячи человек. Они выбрали 200 приоритетных дворов для благоустройства. При постройке администрация района будет учитывать принцип комплектности. Его суть заключается в разработке единой пешеходной сети, которая будет связывать дворовые территории со школами, детскими садами и так далее. Начать строительный сезон планируют менее чем через два месяца. Проектировщики уже проанализировали особенности всех территорий. После концепции презентуют местным жителям и доработают с учетом их мнения. Итоговые схемы благоустройства появятся во дворах домов в апреле. Бюджет программы на этот год составляет 9 миллиардов рублей. Напомню, на сегодняшний день в Татарстане уже благоустроили более 2000 дворовых территорий. Новое введение в сфере транспортных услуг. Об этом подробнее расскажет Лесяна Пандеев в своем сюжете. На 10 остановках в Казани установили современное табло, которое работает с помощью энергии солнечных батарей. С помощью них люди будут информированы о времени прибытия общественного транспорта. Такая система оповещения граждан абсолютно безвредна, экологична и не несет никакой опасности жителям города. Еще шесть остановок обещают оборудовать до середины марта, сообщает Комитет по транспорту Казани. Первая солнечная батарея была установлена в Казани еще в 2020 году на остановке Цирк. Тогда это был экспериментом. Ученые тестировали работу батареи в дневном режиме. Так как попытка удалась, было решено установить солнечные батареи и на других остановках общественного транспорта. Также российская компания КАМАЗ по Планируют запустить в Казани сервис для транспортных перевозок пассажиров по заказам. Идея заключается в том, что автобус будет обижать только те остановки, к которым его вызвали пассажиры через приложение. Это может быть полезно для тех людей, которые возвращаются поздно вечером домой или для тех, кто живет в отдаленных районах города. В отличие от такси, стоимость совместного проезда в автобусе определяется тарифом. Запустить сервис в Казани могут к 2023 году. Да, думаю, прикольная идея. Так с автобуса, вызывать его там, где ты находишься, на ту остановку, на которую нужно остановиться. С точки зрения, допустим, водителя, ему очень удобно, наверное. Если он будет видеть, и он времени теряет, и, соответственно, наверное, топливо не затрачивает. Ну, ну прикольно, мне кажется, это можно опробировать, допустить в качестве эксперимента. В галерее современного искусства Государственного музея Республики Татарстан состоялось открытие выставки, посвященной творчеству знаменитого живописца Николая Константиновича Рериха. На выставке представлены более 70 картин. работы Рериха в российские и более поздние периоды его жизни. На картинах можно наблюдать вид Тибета и Индии. Также на выставке представлен альбом с записи самого Рериха. Экскурсовод знакомит слушателей с жизнью и творчеством художника. Рассказывает об истории создания произведений. В рамках выставки, Выставки также проходит культурно-просветительский лекторий «Держава Рельха. Его названием послужила одноименная статья писателя Леонида Андреева, в котором он выразил восхищение творчеством всемирного известного художника. Но самой главной особенностью данной выставки стала мультимедийная интерактивная инсталляция. Создателем данной программы является студия ЭБАУ. Проект представляет собой инсталляцию, в которой зрители влияют как на изображение на стене галереи, так и на музыку. Любой желающий может управлять движением облаков, создавать северное сияние и звуковые эффекты. Выставка будет открыта еще до 13 марта. В Казани отреставрируют зооботанический сад и театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля. Подробнее об этом расскажет Никита Платону в своем сюжете. В Республики Татарстан объявил о тендере на разработку и реставрацию двух объектов в городе Казани. Начальная цена на ремонт зоосады составляет более 2 миллионов рублей, а на ремонт театра оперы и балета более полумиллиона. Итак, давайте же сходим на одно из представлений театра имени мусуджалили и посмотрим, в каком состоянии он находится на данный момент. В этот день проходил балет Боя Я немного походил по зданию и был шокирован от того, насколько тут красиво. И на первый взгляд кажется что ремонт здесь совсем не нужен. Но с другой стороны, это очень круто, что Татарстан выделяет деньги на такие культурные центры, даже несмотря на то, что они и так в отличном состоянии. Заявки с дизайном будут принимать до 5 марта, а итоги мы узнаем уже 9 поэтому поспешите. О предстоящих мероприятиях в городе Казани вам расскажет Лесяна Фандиева. Инна Коллигер и фонд День добрых дел приглашают на музыкальную терапию. 18 марта в рамках проекта «Мастерская добрых дел» пройдет необычное мероприятие о роли музыки в жизни человека. А 12 марта в Казани фонд продовольствия Русь проведет крупнейший продовольственный марафон по сбору товарной помощи для малоимущих семей, с детьми и одиноких пенсионеров. В акции участвуют все магазины пятерочков. 6 и 7 марта в торговом центре Птичий рынок состоится международная выставка кошек. На выставке можно будет купить породистого котенка, пообщаться с заводчиками, получить советы по уходу и содержанию питомцев. И 8 марта в Национальной библиотеке пройдет лектория «364» от группы Злар. На лекциях обсудит права женщин и то, как женщины живут в остальные 364 непраздничных дня. В студии была Яна Яковлева. До новых встреч!